Здравия вам, господа бояре! Вдохновился я тут роликом Михаила Нестерова на тему «Может ли полностью измениться поведение женщин?» В наше время, наверное, разумеется. Дело в том, что среди моих подписчиков тоже очень часто возникает такой вопрос, запрос о том, что ну как так-то, сколько можно, надо как-то вот менять, чтобы женщины изменились, а то вот какие вот они есть сейчас, нас категорически не устраивает, да. И подробности, в чем не устраивает. Ну, во-первых, перестали быть верными, во-вторых, стали очень меркантильными, в-третьих, с ними невозможно расслабиться, у них постоянно какие-то претензии, манипуляции, да, вот тебе зачем женщина, чтобы ты с ней расслаблялся, да, чтобы ты себя чувствовал, ну, как бы на коне, а она тебе постоянно вот пилит, осуществляет психологическое насилие, да, вот, вот не было бы этого всего в женщинах, было бы так классно, было бы так здорово, вообще говорят мужчины, да. Когда вот они прекратят свое вот это хамство там в автобусах, там в супермаркетах, там я же мать меня наплевать там и так далее, я же женщина, там вот это все раздражает, это все бесит когда они перестанут массово разводиться когда они наконец поймут что мужчины тоже страдают мужчины тоже люди у мужчин есть чувства и как бы ну, не совсем хорошо в общем так себя вести и так с мужчинами поступать и вот когда начнут мужчин уважать честно говоря скажу вам им абсолютно насрать им плевать вообще на ваши чувства, там переживания. Они делают э, свое дело, они живут жизнь для себя, и у вас как бы есть чему у них поучиться. Михаил Нестеров выдал, собственно, две э, идеи, два варианта развития событий. Что надо, чтобы женщины поменялись? Первый вариант реальный, второй вариант фантастический. Первый реальный вариант это генные инженеры. Из женщин каким-то образом вырвут прям с генома вот эти вот отрицательные качества и туда пришпепиндохают нормальные, да, вот те, которые нам нравятся, то есть генетически изменят женщин, чтобы они стали не такухиками, вставят им чувство морали, вставят, вставят им чувство стыда, вставят им, ну, в общем, много чего интересного, чтобы мы с ними себя чувствовали прекрасно, да. И фантастический вариант – это власти и элиты наконец все осознают, поймут, что все это очень плохо, как сейчас, вот межполовые отношения, что надо поменять законы, все-таки послушать мужчин, принять либо патриархальный вариант, либо хотя бы равноправный вариант, да, чтобы у мужчин были тоже и репродуктивные права и прочее. Сейчас мужчина абсолютно репродуктивно бесправен. Это фантастический вариант. Я бы вам сказал еще один озвучил бы вариант, который супер фантастический. Супер фантастический вариант это что женщины сами все осознают и скажут, да, ты мы себя так плохо с мужиками-то ведем? Ой-ой-ой, какие же мы стрёмные то да! Мы же тут манипуляции делаем, ай-яй-яй, мужчинка страдает, ой, мы развелись с ним, боже мой, мы же ему жизнь сломали, ой, как же я могла на него, на алименты-то подать, как же я могла ему изменить с египтянином или с турком, М -м -м. вы думаете, вот ну, такое когда-нибудь настанет, мне кажется, им совершенно невыгодно вот так вот осознавать, и сколько бы вы им там ни долбили в комментариях, я знаю, вы лазите по всяким пабликам, их там изобличаете всячески, но где бы вы женщину не комментировали, где бы вы не пытались открыть глаза на то, что она ведет себя как-то аморально, вы всегда получаете примерно один и тот же ответ, который умещается в таблицу ТП Бинго. Вы обиженка, у вас маленький член, вы, вам женщины не дают, ну и так далее, и так далее, и так далее, что вы какой-то извращенец. Женщину нельзя критиковать, вот они считают. Им это вбито в голову, они понаслушались всяких женских коучей, они живут в отрыве, в абсолютном отрыве от реальности, они не понимают, что им надо делать для того, чтобы были счастливые межполовые отношения, о которых... Так мечтают и они сами, и мы в том числе. Ну, не надо мне тут утверждать, что все вот тут вот такие мега-мектау, призраки, бабы вам совершенно не нужны. Вам нужны бабы, только вам нужны нормальные бабы, которых, к сожалению, нет. Это в 2009 году на заре всего этого ВМД Александр Бирюков мог говорить о том, что надо искать для семьи хорошую женщину, там, из патриархальной семьи, высокоморальную, воспитанную там, и так далее. Но, увы, прошло 12 лет с тех пор, как он начал это утверждать, и прогресса-то никакого нету, Наоборот, если тогда еще можно было какие-то бриллианты в куче навоза найти, то сейчас их просто нет. Женщины приняли новую модель межполового поведения. А новая модель межполового поведения – это когда она ищет какого-то супер-мега-идеального мужика. Она готова ждать до 60 лет. Она ищет, во-первых, любовь страстную, во-вторых, чтобы он был сказочно богат, в-третьих, чтобы он был нереально красив, как Аполлон. При этом, чтобы он был жестким, чтобы он решал все проблемы, при этом, чтобы был мягким с ней, чтобы он много зарабатывал и при этом не торчал на работе, а был всегда с ней, ну и так далее. Куча миллион противоречивых требований, ну, как бы это норм для них, для женщин, у них это в башке все укладывается, они не видят никаких противоречий, на то она, собственно, и женская логика. Итак, она ищет либо вот такого фантастического мужчину, либо пока фантастического, красивого, замечательного олигарха нет на горизонте, ну можно подоить какого-нибудь обычного оленя, то есть вас. Да, вы у них в сознании как обычный олень, который не достиг, не добился... Ну, даже если у вас есть там BMW и пара квартиры, там, и доход там 150 тысяч. Вместе это мало что-то, ты, что-то. Ты. Вот другие люди там миллионы зарабатывают. Надо тебя вдохновить, надо с тобой, наверное, это пару раз переспать, потом сказать, слушай, давай-ка ты у меня вдохновишься, дорогой друг, и будешь у меня зарабатывать миллионы, и ты такой побежал. Не на вторую работу, а побежал куда-нибудь, ну.. На курсы каких-нибудь супер-мега-коучей там и еще куда-то. Ну, просветлиться, так скажем, чтобы потом еще больше заработать. В общем, только два варианта. Но в существующих реалиях я вам предлагаю третий вариант выхода. Третий, он двойной. Первое, это то, к чему мы должны стремиться. Это, собственно, у нас правозащитный союз 19 ноября декларирует то, что мы должны там поменять и в семейном кодексе, и в общем в праве во всем хотя бы до равноправия довести. Это то же самое, о чем говорит семейный фронт, пишем письма депутатам, становимся электоратом, показываем, что мы есть, показываем, что нас не устраивает существующая система схемы, мы хотим все поменять, иначе ну, у вас нахрен с вашей демографией». А мы это все должны говорить, да, чтобы власти нас слышали. Но поскольку власти у нас глухие и неповоротливые, услышат нас довольно не скоро, и это работа на годы. Что же делать сейчас? Самый популярный запрос среди моих подписчиков и вообще в моносфере, это не запрос на семью, это не запрос на детей. Это запрос на то, как бы, где бы найти бы нормальную тяночку, чтобы как бы, с ней целоваться, миловаться. И Желательно не было, чтобы никакой ответственности, не было никаких последствий ребеночков, ЗАГСов, там, разводов, распилов и так далее. Чего такое сделать, да? Где бы найти такую тяночку? Я на эту тему снимал э э э соответственно, ролик э «Женщина для секса без обязательств. ну, хрен бы, кто его смотрел, и один подписчик мне даже вот лично со мной встретился и говорит, слушай, ну, я все понял, я прозрел, серьезные отношения, понятное дело, в нашем мире идут нахрен в топку, поэтому понятно, что надо вот такими вариантами пользоваться, одноразовыми много раз в серийную ногами играть, ну, говорит, я что тут не могу к этому привыкнуть, потому что я на хороших, на красивых баб залипаю, у них же режим, они же тебе <coughs> показывают какой-то ты классный, как она тебя любит, там, и так далее. И, говорит, я на них залипаю. Что делать-то? Я, говорит, просто психически страдаю. С баблом проблем нет. Я даже, говорит, могу их спонсировать, мне для кармана это похрен. Ну, говорит, сам факт, вот просто, говорит, тратить на какую-нибудь ерунду ради бабы меня уже, говорит, вот просто бесит. Бабло есть, но просто желания уже нет. Хочется, чтобы это не из-за денег было, а именно по любви. А попадаются все по-прежнему какие-то шкуры, ну, вы. Я для него снял еще один ролик, который назывался "Как не залипать на женщину". Его, конечно, тоже хрен кто смотрел. Но в целом при в том, что мы будем иметь некий вектор направления, о том, что в будущем все-таки надо поменять нам законодательство, стать электоратом и стать как-то хоть немного активными. Что же делать сейчас? Сейчас нужно для себя разрешить прежде всего серийную моногамию, прекратить как бы, каждую женщину критиковать за то, что она не является не узкой а в общем, юзать по прямому назначению, как, собственно, это и предусмотрено. Природой. Можно, конечно, к профессионалкам ходить, как делает Эдуард с канала «Жизнь соло Эдуард Х», но кому-то противно. Можно просто как бы вот иметь отношения до тех пор, пока у, де, у женщины деморежим какой-то в отношении вас включился. Вот, пожалуйста, отношения прекрасно. А потом нужно иметь как бы смелость самому прекратить эти отношения не дожидаясь никаких возможных последствий. Если вы этого не сделаете, то последствия обязательно будут. Не страдать при выходе из отношений – это очень распространенная проблема среди мужского населения. Да, действительно, залипают на хороших баб. Ну, не на хороших, на красивых залипают, на страстных там, на деморежим залипают. Вот. А потом это все заканчивается, и эти мужики ждут, когда же, когда же, когда же это все снова начнется, -то? она все что-то мозги выносит, манипулирует, и что-то вот. Было же хорошо, надо что-то сделать, там. а она пользуется потом по полной программе. Нужно изменить свое отношение к женщинам. Вы им, конечно, можете бесконечно указывать на то, какие они плохие. да. Можете писать, это все в комментариях, в пабликах указывать что вот, вы поступаете неправильно, там кто-то в грубой форме, кто-то в мягкой, но у женщин это вызывает всегда реакцию из т.п. бинга, вы, вы какой-то не такой, да, вы посмели критиковать богиню. вы нищеброд, обиди, обиженка, у вас маленький член, ну и так далее, то есть что-то с вами не так, раз вы критикуете женщину, ну, вот с теми, с которыми вы хотите, в принципе, там поотношаться, их критиковать не надо. Ну, вообще. То есть делать вид э, легкого такого оленяки, который может повестись на любой деморежим и так далее. Если же дело дошло до выбора, как там насчет серьезных отношений, ты предлагаешь, вот мой вариант, который я говорил, ну, дорогая, если ты так, так прям хочешь семью, да, то с тебя, конечно, равнозначный вклад в эту семью, ну, там, хотя бы 10 миллионов рублей наличкой желательно. Вот, потом поговорим. Вот, квартиру на меня там перепиши в Москве или еще что-нибудь там. А, ну, если ты голодранка, нищебродка, то, ну, какая с тобой семья? Это несерьезно, да. Семья это как бы, ну, вот слияние капиталов каких-то и так далее. к тому же у тебя там ребенок от предыдущего брака. нахрена мне это вообще все надо. вот если она поймет, да и найдет деньги, то ну можно что-то там попытаться, вы по крайней мере не в минусе выйдете из этих отношений а, ну если не попытается так и хрен с ней все, скатерть у дорожка пускай идет куда хочет вы можете в принципе себе даже найти женщину спонсора да? женщины сейчас научились зарабатывать и мужчин то они дуют многие вот те которые научились зарабатывать они дуют не потому что им деньги нужны а потому что это идеальная отмазка для того чтобы не начинать отношения ну, спросить, сколько ты зарабатываешь. Вот ты внешне, например, не нравишься или не нравится там твой имидж, там социальное положение, статус, вот ну, что-то не нравится, надо тебе как-то от, отказать. Вот, самое простое, оскорбительное, унизительное – это ты нищеброд. Все, ты слился, тебя оскорбили. А, каким мужчиной надо быть для того, чтобы привлекать современных женщин? Ну, естественно, надо как-то в себе создать какой-то определенный имидж, ну, такой усредненный, да, усредненный и при этом какой-то оригинальный. Чтобы женщины как-то на вас клевали, чтобы они на вас даже на сайте знакомств на фотке посмотрели и сказали, М -м, надо же, это вот какой-то вот оригинальный мужчина, он отличается от всех остальных. Там зарегистрируйтесь, посмотрите, какие там мужики сидят. Там вот, вообще их пруд-пруди. И они пишут вот эти вот тысячами сообщения. Привет, ты красивая, ты красивая, привет, я бы тебя, я бы с тобой. Тысяча сообщений женщин за день приходит, она даже их прочитать не может все, и она понимает, что это вот ну, такая тупорылая масса, которая ей раскачивает ЧСВ, и даже на них внимание-то обращать какой смысл, поэтому ну, сейчас уже никто эти сайты по серьезки не использует, ну, а анкеты держат на всякий случай. вдруг какая-нибудь интересная она пишет. Анкеты держат. Но знакомиться предпочитают в реале. Естественно, нам никогда с вами не повредит зарабатывание баблишка. Вообще, чем мы богаче живем, тем лучше. И согласитесь, у мужчины на бмв несколько больше шансов впечатлить женщину, чем у мужчины на велосипеде. Ну, вот, немножко больше, но ну, чуть-чуть. Вот, поэтому стремиться ко всему вот этому имиджевому барахлу, конечно, прикольно, классно, зарабатывать деньги это прекрасно, просто не надо их тратить бездумно на дамочек, но ну, когда вы будете иметь какой-никакой немножко имидж, вам как бы будет проще. Что делать, если этого имиджа пока нет, если пока с баблом не очень, ну, собственно, я не знаю, почему на меня, допустим, многие залипают на мою лысину, может, я какой-то вообще неприятный, да, чувство юмора есть, я их не оскорбляю, там не унижаю, не бью, не рявкаю на них, вот их, возможно, это подкупает, но, опять же, не всех, понимаете, Ваша задача выделять из всего круга общения с женщинами ту, которая сама к вам тянется, которая вам глазки строит. Не завоевывать какую-то звезду, а просто отсекать вот эти вот взгляды, вот эти построения глазок, смотреть, какая с вами там больше общается, там какая меньше. Вот. Они же сами начинают подкатывать, им же тоже скучно, они хотят себе мужика, ну или оленя вот Они начинают подкатывать. Если вы им хотя бы минимально нравитесь, они сами к вам подкатят. Если совсем не нравитесь ни одной, ну значит, действительно, с вами что-то не так, что-то надо думать. Вот. Либо с имиджем что-то не так, либо в одежде что-то не так, либо с разговором что-то не так, либо с общением там... ну с финансовым достатком совсем все плохо. Ну, как бы можно этого всего не иметь, но при этом быть там, веселым, позитивным человеком, а вы при этом там угрюмый какой-нибудь, ну, как бы токсичный, душный там, и так далее. Вот. Что-то надо в себе менять. Как говорят психологи: мир не изменишь, да, измени себя. Измени свое отношение к этому ко всему. Женщины не поменяются, им это невыгодно. Меняешь свое отношение к ним, диктуешь. Им свои правила игры. У Нас многие стесняются женщине сказать свои правила игры. Потому что вдруг не даст. О, ужас! На ней свет клином сошелся или чего Вот она конкретно тебе не даст. Да и похрен. Их много. Ты один. Ты взгляни, их на самом деле много. Одиноких баб. Ну, как минимум 10 процентов, вот прям совсем одиноких при одиноких. Ну, нет супер красивых. Ну, развлекайся со страшными тоже в темноте, свет выключил, подушкой накрыл. Какая тебе разница, да? Какая там? Ты же не ведешь там в высшее общество, там не выпендриваешься нарядами, которые ты купила. Ты с ней вот чисто по прямому назначению развлекаешься. Какая тебе нахрен разница? И как бы, когда ты начнешь так делать, у тебя градус вот этих женщин, да, он начнет со временем повышаться, потому что ты одно выставил требование, другое выставил требование, третье выставил требования. И ты будешь видеть, что качество ну, самих женщин как-то вот возле тебя, оно все-таки растет. Растет не в том плане, что ты начинаешь искать каких-то не такусик. Все, про не такусик забудь их, нет, не будет. Пока не случится какой-то талибан в России, <смех> запрещенный да, на территории Российской Федерации, или что-то подобное, да, никаких не такусик не будет. Им незачем. Им незачем осознавать, как тебе хреново. Вот совершенно незачем. Не надо их искать. Нужно пользоваться тем, чем есть. У нас просто нет сейчас другого выхода, пойми ты это, дорогой человек. У нас просто нет другого выхода. Если женщина реально прозрела, если она реально тебя любит, она будет вкладываться в эти отношения материально, потому что на самом деле для женщины важнее всего в жизни эмоции. И если она к тебе испытывает эмоции, ну вот так случилось, увидела и сразу потекла, то она сделает все для того, чтобы тебя удержать. Вот она и на вторую работу сама устроится, и кредиты твои заплатит, и хату тебе в Москве купит. Она сделает. Просто надо весь остальной шлак качественно отбраковать. Вот и все. И при этом вот эта твоя выбранная дама, она может быть тоже не будет не так уськой. Ты должен быть готов к тому, что любые отношения могут просто вот раз и прекратиться, потому что Появился очень красивый турецкий аниматор на горизонте. Ну или что-то еще. Все может случиться. В общем, господа, вердикт такой. Не ждите, что они изменятся. Меняйтесь сами и меняйте свое отношение к ним. Меняйте вплоть до того, что должно перестать вообще раздражать то, что они не такие, как вы хотите. Вы понимаете? Ну, это претензия, примерно как к медведю в берлогу зайти, пнуть его и спросить, почему ты не мурлыкаешь, как котик. Ну, дебилизм же. Ну, так и тут. Чего вы от них хотите, если условия среды э, не меняются и не поменяются, им выгодно быть такими. Ну, вот как бы, собственно, и все. Всем успехов, меняйтесь сами, лайк этому ролику, там подписка, все дела, комментарии, репосты.